У нас, конечно, много народу выехало. Много умных, много красивых людей. Много толковых людей выехало. В том числе и вот этот мой товарищ. И что сейчас может быть? Каким образом все может возродиться? Нужны красивые женщины. Красивые женщины. Вот то, что происходит в Одессе. В Одессе уехала примерно треть населения города. Но сейчас... Какой-то урожай красивых женщин на пляжах. И начинаешь понимать, что появление красивых женщин предвещает появление молодых ученых, молодых поэтов, прекрасных художников, писателей. Потому что, ну ради кого? Ради чего? Только ради этого. Ну давайте, если уж вы это понимаете. Только ради этого. Как я начал писать? Очень мне нужно было писать. Лысый, толстый, некрасивый. Но надо же было, как говорил один композитор, главное мне ее к роялю подвести. <свист> так и я говорю. У меня вот это рояль, вот этот рояль. И вот главное, ради кого, когда есть ради кого, ты становишься талантливым. Ты начинаешь как-то выделяться из этой толпы одноликих мужчин. Ты чем-то должен завоевать. И вот появление красивых женщин, которые сейчас тоже на улицах Москвы, они, правда, скрываются под именем гламур, там поддутые что-то, надутые что-то. Но надо проверить, все ли поддутые, не все ли поддутые. Можно даже проверить. это, Вот появление этих женщин просто повлечет за собой до высоких зарплат, до вот этих попыток золотом заманить, это смысла особого не имеет. Только вот это ощущение жизни. И вот я хочу сейчас прочесть, ребятки, к 23 февраля о мужчинах. Я все время пишу о женщинах, потому что без них. А тут о мужчинах. Мы мужчины. Наш день 23 февраля. И наши милые дамы в опасной сутолоке покупают нам одеколоны и зажигалки, а для бедных мужей носки и плоскогубцы.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 Не уехать поездом, не взлететь соколом. Три женщины, жена и две дочки. Все дети его. Это почти стихи. Вы слушайте. Вы слушайте. Все дети его, три женщины. Ворочается во сне, крепит, зубами щелкает заводскими. Руками роет постель свою. Жену беспокоит бессмысленно. И страна на его плечах с претензиями. Налоги давай. НДС, ФСБ, МВД. Хотят, ребята, хотят. Только им сотрудников кормить, а ему детей. Плати, корми, одевай женщин своих и на государство отчисляй. А много у государства забот, заседаний тревожных, съездов опухших, решений ошибочных, ракет неисправных. И люди огорчают. Гибнут люди. Платить надо семьям. Отдай часть, отними у своих, будь добр, мужчина. Он часто мрачен, мрачен даже не часто, а всегда. Ест, что попало, пьет, что попало, спешит, звонит, широкоплечие озабоченный. Если заработал, спортзал идет, потратить на себя что-то, отвлечься до изнеможения. Почему спорт сейчас так любят? Вот такие мужчины отвлечься от всего. До изнеможения, до потери сил. Только это помогает. И пиво с мужчинами спортзальными пить бесшумно. Хорошо сказано, пить бесшумно. Спортсмены, твердая рука, крепкая фигура. Хорош он вне дома, вне семьи. Почти без недостатков. Красив, в очках. Даже стихи какие-то. Но для этого нужна женщина внимательная. Не постороннее, что дома ждет, а внимательная, которая бы вскрикнула, «Вот это место повтори мне, Игорек!» Повтори ей, но опасно. Не потянет он еще одну женщину, хоть и внимательную. Не отодвинешь ее потом. Вот если скажем, на период с 23 февраля по 8 марта, но кто же на это пойдет?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 А женский поцелуй, в котором и есть главная любовь, ушел из отношений. Вначале делаем любовь, потом ей занимаемся, пыхтя по праздникам 23 февраля 8 марта, 1 мая, 7 ноября. Мужчина кормящий.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 Значит, и не богат. Порядочность ценят, а использовать негде. Кого надувает реклама? Таких вот лохов, которыми сейчас называют порядочных. Остались люди рыночные, что покупают, перекупают. Кому нужна эта судорожная, блефующая личность? Я заканчиваю. Мы ведь о мужчинах, что своими крепкими руками не могут свести концы с концами. Пожелаем же им хотя бы собеседника. Выпьем за них немного, Немного женского сладкого вина, чтобы почувствовать и оценить защитника. Благодарю. Я жду появления в России женщины лет около 45. Стройной, ухоженной, ненакрашенной, ироничной, насмешливой, независимой, с седой девичьей прической. Пусть курит, если ей это помогает. Пусть будет чьей-то женой, если ей это не мешает. Это не важно. Ее профессия и рудиция второстепенны, но возраст не меньше 45. И юмор, и царапающая насмешка, и непредсказуемость, и ум все вместе в одной нередкость. Одно порождает другое. Такая женщина огромная ценность. Она вызывает в мужчине то, что не употребляется в сегодняшней жизни. Честь, достоинство, даже совесть, неприменимую в наше время. Твердое слово и все прочее, что не имеет значения во время периода полового созревания целой страны, <плес> как у нас сейчас. Но очень важно, та, о которой речь и услышит, и поймет, и ответит, и научит, и главное, ей есть что вспомнить, как и вам, какое чудесное минное поле для совместных прогулок. <плес> у нас в России такие женщины были. Отсюда они выехали, а там не появились. Спасибо за внимание.